Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. Сегодня хочу поговорить о заработке в интернете. Я тоже пытаюсь заработать в интернете, и я уже побывал на многих площадках, таких как Просто Гейм, 3 рубля, Богатей и ни на одной из них я не заработал. У меня не получается приглашать партнеров. И я задумался а как же сделать так, чтобы можно было получать деньги без приглашений. И мне пришла одна рассылка на один проект, который я рассмотрел и понял, что здесь можно зарабатывать как с приглашениями, так и без приглашений. Сейчас я хочу вам провести обзор этого кабинета. Итак, переходим в кабинет. Кабинет называется Web Token Profit. Здесь... Можно зарабатывать как с приглашениями, так и без приглашений. Чтобы начать зарабатывать, нам нужно здесь купить пакет. Рассмотрим, какой пакет нам можно здесь купить. Итак, заходим, купить пакеты. И здесь есть за 30 долларов, за 100 долларов и за 300 долларов. Я вам рекомендую покупать пакет за 300 долларов. Но вы не пугайтесь. Мы не будем за 300 долларов покупать. Здесь есть внутренняя валюта. Которая называется ВЕК. Вот она. И нам надо будет купить всего за 25 век. Итак посмотрим сколько у нас стоит 25 век. Чтобы посмотреть мы переходим на другую площадку. Площадка Coin где происходят торги. Итак, заходим в торги и посмотрим, сколько у нас стоит век. Итак, нам открывается вот такая страничка, где мы можем посмотреть график, сколько это стоит. Вот здесь написано «Цена за один век». Нам нужно 25 век. Где это можно посмотреть? Так, 25 век. Но лучше вбить 26, потому что, будут, потому что будет браться процент. 26 вбиваем. Это у нас получается 126 долларов. Пускай будет 127. Переходим в курс доллара. Пишем 127. Это нам надо заплатить будет 9917 рублей, чтобы купить пакет. Обратно переходим в пакеты. Если мы приобретаем этот пакет, то мы каждый день будем получать 1 доллар 80 центов. Давайте посмотрим мою историю. Вот моя история. 5 дней я получал по 1 доллару 80 центов. Потом я перешел на другой пакет. За чтобы получать в день 3 доллара. Но об этом позже. Сейчас я вам хочу просто показать, как работать на этой площадке. Итак, вы зарегистрировались и теперь вам надо пополнить баланс, чтобы зарабатывать на этой площадке, чтобы у вас выходил 1 доллар 80 центов, если вы купите вот этот вот пакет. Я же купил пакет за 500 и у меня теперь 3 доллара выходит. Сейчас я вам покажу весь процесс, как можно здесь пополнить баланс. Итак, чтобы нам пополнить здесь баланс, нам надо перейти вот на этот сайт, где у нас происходят торги. Здесь мы будем пополнять свой баланс, а потом будем переводить на сайт веб токен профит итак начинаем пополнять чтобы пополнить нам нужно зайти вот сюда я сейчас куплю один век просто чтобы показать как это все делается вам же надо будет купить если вы будете пакет покупать то 26 век бить я вбиваю один век и смотрю сколько это будет стоить это будет стоить 4 доллара. Ну, где-то 5 долларов. Хорошо. Я приступаю к покупке. Чтобы купить, переходим в баланс. И Здесь нам нужно пополнить в долларах. Нажимаем пополнить. Так как я хочу купить один век. Я нажимаю Pair. Кошелек. Один век, как мы знаем, стоит где-то 5 долларов. Я нажимаю количество 5. Вам же в вашем случае надо будет нажать э, столько долларов, сколько мы с вами смотрели по курсу вам надо будет нажать 127, если вы хотите купить пакет. Я же нажал просто показать вам, как купить один век. Нажимаю 5. Ввожу код с картинки. пополнить неправильный код ну что ж бывает такое давайте еще раз попробуем пять пять ввожу меня перебрасывает на плеер кошелек здесь мы выбираем рубли подтвердить Нажимаем снова подтвердить. Вводим код своей безопасности. Окей. Okay. Нас перебрасывает на торги. Не пугайтесь. Такая ошибка бывает, выскакивает. Мы снова просто называем опять на логин. Опять на профиль. Заходим в баланс. Вот у нас есть 5, 5 долларов. Теперь мы заходим в торги. И здесь, раз я купил один век, я и прописываю один век. Вы же купите 25 век, вы пропишите 25 пять. 25 век вы пропишете или 25,5 чтобы с комиссией было я прописываю один вот мне надо купить его 4837 я нажимаю купить создается новый ордер окей okay. Вот у нас создался новый ордер, что мы сделали покупку. Теперь ждем. Ждать надо где-то минут 5-10. Но надо немножко подождать. Переходим на баланс. И у нас вот здесь должно будет отобразиться наши веки. Так, будем ждать, пока я видео поставлю на паузу. Буквально прошло где-то 10 минут, 15, и мне пришел один век, который я и заказывал. Что мы с вами делаем дальше? Дальше нам надо эти веки вывести на нашу площадку, вот на эту, на которой мы с вами будем зарабатывать. Вот сюда. Сейчас у меня здесь 3 доллара. А сейчас я выведу, когда у меня здесь появится один век. Итак, что же нам для этого надо сделать? Показываю. Нажимаем «Вывод». Здесь у нас берут процент. Мы прописываем количество процент у нас 0.0.125, значит мы получим не 1, а 0.875 век. Мы согласны с этим и вводим адрес кошелька. Где нам взять адрес кошелька, я вам сейчас тоже покажу. Переходим на этот сайт, на наш главный. Web Token Profit и здесь финансы нажимаем. Здесь копируем наш кошелек. Переходим обратно. И здесь его вставляем. Вводим код. Нажимаем вывод. Нажимаем отправить код. Код придет к нам на почту, на которую мы зарегистрировались. Письмо успешно отправлено. Заходим на свою почту. Копируем код. Вставляем. подтвердить. Запрос отправлен администрации. Переходим опять на наш главный сайт. Здесь пока ничего нету, но сейчас должно появиться здесь век, который мы заказали с вами. Надо подождать немножко, минут 10, периодически обновляя страницу. Пока что ничего. Я пока видео поставлю на паузу. Итак, я постоянно обновлял. Обновлял вот так вот. И где-то минут через 15 мне приш, пришли веки. Вот. Век. Вот. Сколько я заказывал, столько и пришло. Я заказывал, конечно, один век. Но как, так как у нас берут 125% там, 0-125% мне пришли вот эти... Не один век, а 875, 0875. 875. Сейчас я провожу просто обзор кабинета. Что я делаю? Я хочу выйти на доход через 2, 3, 4 месяца, чтобы мне каждый день приходило 100 долларов. И это реально, потому что я смотрел видео, люди еще больше получают. Показываю дальше, что я делаю. Итак, мы же сюда пришли зарабатывать и на этой площадке есть еще много разных других площадок, в которых вы можете увеличить свой доход. На все эти площадки у меня будут ссылки. Итак, я вам показываю еще одну площадку, где мы эти веки переведем. И начнем увеличивать доход. Чтобы они у нас увеличивались. Так как мы с вами пришли сюда зарабатывать. И мы хотим выйти на доход. То мы переходим еще на одну площадку. Которую я вам сейчас покажу. Это площадка крипто акселератор. Здесь мы можем с вами сделать стейк. То есть, увеличить наши финансы. Итак, нажимаем на стейк. Вот у меня здесь идет акселерация. То есть, не приходит дополнительная. Век. Что нам надо здесь сделать? Нам нужно из этого кабинета вот эти вот веки перевести сюда и потом их перевести вот сюда, чтобы началась акселерация, чтобы они прибавлялись у нас. Итак, я показываю вам, как это сделать. Заходим в финансы. Вот здесь будет пополнить. Мы хотим пополнить вот на эту сумму. Век. Здесь надо прописывать будет век. Мы просто копируем вот это. Копировать. Заходим обратно. Здесь вот прописываем. В веках. Только в веках. Вот век. Пополнить. Пополнить. Копируем номер вот этого кошелька. Заходим сюда. Переходим в вывод. Пишем сумма. Пишем адрес кошелька. Еще раз проверяем адрес. 34. Ага, конечно. Проверили. Потом пишем сумму. Вот эту вот копируем. Вставляем сюда и пишем код. Так, я вставлял код, но он мне пишет, что минимальная сумма один век, значит я вот эту сумму перевести не могу. Но я хочу все-таки вам показать, тогда я сейчас сделаю немножко по-другому. Сделаю конвентацию. У меня есть три доллара, я их конвентирую, чтобы они превратились в век. Итак, вбиваю сюда 3. И конвентирую их. Здесь сейчас у меня появятся веки. Ага, все, конвитация произошла. Я перевел, у меня сейчас один век есть. И теперь мы снова с вами будем проходить, переводить. Захожу снова в финансы. Нажимаю вывод. Прописываю вот эту вот сумму. Прописываю адрес кошелька. Как вы помните, он у нас вот. Копирую его опять. Вставляю. Ввожу код, нажимаю. Все. Запрос отправлен. Перехожу сюда. Нажимаю Я оплатил. Жду. И вот здесь у нас сейчас должен прийти перевод. Ждать надо опять минут 10-15. Так что видео опять ставлю на паузу. Прошло где-то минут 5, и мне вот пришли денежки. Вот они сюда перекинулись. Век. 1, 28. Что мы делаем дальше? А дальше мы будем делать стейк. Увеличивать эти денежки, чтобы они работали на нас каждый день, зарабатывали нам. Итак, нажимаем на стейк. Копируем вот эту вот сумму. Нажимаем на плюсик. Вставляем. Нажимаем стейк. Пополнение прошло успешно. И вот уже у меня не 11, а 12. И дальше будет уже с 12 вот этих. Мне будет начисляться. Потом у меня будет 13, 14. И потом я смогу в любое время снять. Перевести сюда. И купить уже пакет еще подороже. Нажму инвестировать. Войду в пакеты и куплю пакет, например, еще дороже. За 500 там. Если вы купили за 300, потом можно за 500 купить. В данный момент я уже купил пакет за 500. И мне каждый день приходит я купил буквально вчера, мне вот приходит 3 доллара. Будет приходить 3 доллара, и я буду выполнять все действия, которые я вам показывал. В этом проекте очень много других площадок, которые связаны с, этих, с этим проектом. Я вам показал еще не все площадки. В общем, мое предложение такое. Кто зарегистрируется по моей ссылке и захочет зарабатывать здесь, напишите мне в личку ВКонтакте, в Телеграм. Я не думаю, что здесь будет очень много народу, потому что разобраться здесь очень трудно. Но если один-два человека, и то хорошо. Мы можем выйти даже в Скайпе, и я вам прямо наглядно проведу шаг за шагом, что нужно делать кто зарегистрируется по моей ссылке. Почему я говорю, чтобы вы зарегистрировались по моей ссылке? Потому что я хочу набирать партнеров. Научиться набирать партнеров, работать со своими партнерами уже. Мне будет хорошо и вам будет хорошо. Есть к кому обратиться. То есть вы пишите мне ВКонтакте или в Телеграм. «Михаил, я хочу зарегистрироваться по твоей ссылке» как пройти регистрацию, как все сделать. Я вам присылаю видео, вы все делаете. Если не можете сами, то мы по скайпу с вами поэтапно все это проходим. Здесь я могу прислать вам очень много видео, уроков, как работать здесь. Вы можете посмотреть. Когда вы разберетесь здесь, что к чему вы уже захотите покупать другие пакеты. Вам захочется все больше и больше получать денег. И я не буду кривить душой, потому что если вы в этом разберетесь и вы покупаете еще другой пакет больше, который стоит больше, мне будет идти маленький процентик от вас. Мне хорошо и вам хорошо. Я вам буду показывать как, что делать. И вы всегда сможете со мной связаться. Потому что я еще раз говорю, я не думаю, что сейчас бросится 50-60 человек ко мне один, два, дай Бог, что придут ко мне. И с одним, и со вторым я смогу работать. Мы будем связываться с вами. И я буду показывать вам, что нужно сделать, как лучше. Присылать видео. И вам хорошо, и мне хорошо. А на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.